Сейчас 15, да? 15, 15, то есть после нас, да? да? То есть мы сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Петровна Ласки. Всем привет. Сегодня съездил два места. Сугутский городской якобы суд. Здрасти. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, я этот паспорт забыл. Зайдите. Здесь это удостоверение общественного инспектора. Пропустили без паспорта по удостоверению общественного инспектора Такое впервые происходит. Да, мне ознакомиться с материалом дела. Я же да, не на да, дело иду. Да, да. А этот, э, Бурлутский, 420. Прошел мимо рамки стационарной. Оставляйте металлическое укладывание. Да. Мимо рамки. Можно выйти? Здесь, ребята. Да. Стационарная, вы же не здоровье. Чем? Там серьезно, будет. вы сообщение не меня. Магнитное поле. Ладно, давайте, вы, можете, можно да, я там приеду? Да, Идите, придите. придите, да. придите. Никитина не ознакомилась с материалами дела, ну сказали, позже ознакомит. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел ознакомиться с материалами дела. А почему? Да, Через газ да. правосудия. Пока не получится. Как распечатают, рабочих, пока отходящие поставят, принятия, пока распределяются. И что, когда позвоните или как? Там есть ваш телефон? Есть, конечно. Ну, все. А что, сразу нельзя ознакомиться? На нас свои правила в рабочем городском, где мы их собираем, вот здесь вот. Очень-очень заметно. Благодарствую. Секретарь Бурлуцкого любезно записала аудио на компакт-диск. Такое впервые происходит в моей практике. Пономарёвой Татьяне Анатольевне отдельное благодарствую. На диски записали? Да. Ух ты. Тут 21 и 22. Замечательно. Благодарствую. Вот это сервис. А то дайте флешку, дайте сидером, дайте сиди диск. С материалами дела не знакомили, сказали, что еще не готово. Ну, видать, дело очень такое трудо Видать, рецепт очень большой и дело варится очень долго. Казали, будет готово завтра с утра. Когда будет готово? А, либо сегодня вечером ближе к пяти. Я сейчас подошлю и пронумерую, и все. Вы Пойдите. мне позвоните, пожалуйста. Давайте тогда завтра. завтра утром уже точно будет готово. Точно так же, как сегодня Нет, завтра утром точно будет готово, потому что дела у меня не было, и я его не успела еще подшить. У вас же здесь телефон 124, правильно? Да. Я вам позвоню тогда, предварительно. Хорошо. Завтра лучше. Хорошо? Добро. Благодарствую. Спасибо. До свидания. Выдали решение только Бурлузского А2204 на 5 страниц. Материалы дела будут прошиты и пронумерованы только завтра с утра. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. Благодарю. Отношение секретарей и приставов э, изменилось. Видать, тоже видео смотрят, совершенно другое отношение стало. Выходим на человеческий уровень. Понимание. Дальше заехал в ГЖИ э, Государственная жилищная инспекция по городу Сургут. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужна Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна сегодня не будет на Почему? Не, я вполне ожидаем Я думал, в это вообще в отпуск идет. С последующим. Это я хочу ознакомиться с материалами дела, проверки. Вы не в курсе? Может можете подойти. Может подойти? У, у меня времени с... нет. Начальник на месте? Начальник заместитель, начальник. Подпись. Заместитель. Жду. Макаренко, та самая, которая проводила проверку, ни с того ни с сего, вышла в, в отгол. Я, я сам ожидал, что она уйдет в отпуск с последующим, Ну, частично оказал, оказался прав. Да, извините, я не могу завтра подойти, потому что я не знаю, ее документы, она сшивала. А не позвонить нельзя, что ли? Я позвоню, не факт, что он ответит. Смотрите, сам, сам акт проверки находится в системе ГИС Может, там с ним обновиться? Меня интересуют бумажные материалы, носители. Материалы, да? И материалы в том числе. Да, потому... ну, я что-то не заметил, что вы искали. Как я должна ваше искать? У меня сейчас 3 часа выезд, я не могу Я не вижу, Позвоните и спросите. Есть же сотовый телефон. У человека выходной, она не готова его приглашать в этот день? Это не... То есть вы можете подойти, но... Вас, по-моему, раньше приглашали, да? Она, когда -то, что-то Ну а Она прекрасно знала, что у меня в этот день судебные процессы идут. А что за приглашение? Но подойдите как сможете тогда, после завтра. В смысле? Вот я смог. Сегодня. Какая у вас организация управляющая? Она вообще не управляющая. Я так предполагаю. Проверка отношении какого... ООО УК ДСВЖР. Вот кабинет заместитель руководителя. Как зовут? Вадим Сергеевич. Благодарю. Как выяснилось, начальник почему-то в отпуске, за монет. Есть только и исполняющий обязанности заместителя начальника. Это Тесля Вадим Сергеевич. Я вспомню, что он, возможно, является родственником того самого псевдопрокурора, которого мы видели три года назад в прокуратуре, только его звали Тесля Владимир Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, занято, да? А? А, Вадим Сергеевич нужен. Вы, да? А фамилия как? А, подскажите, Вадим Сергеевич писал в четыре дня назад на ознакомление с, материал, с материалами проверки в отношении ООО УК ДСЖР. Хотел бы ознакомиться. Кто проверку проводил? Макаренко Татьяна, Татьяна Николаевна. Но, у нас нет. Но материалы проверки-то здесь? Ну, вообще в здании, да, согласен. человека, который приносил. Так ему же можно позвонить, спросить деньги. Он ну, человек находится на гуле, выходной ворсе. Ну а дела-то он кому-то передал на время отгула, нет? Нет, нет. нет. нет. Ну а как быть? Ну, Выйди завтра. Выйди завтра? Так. А если я завтра приду, она опять в отгул уйдет. Может, позвонить, типа, предварительно на номер телефона? Вы подождите. Это... Ну, она вас приглашала до да, этого? Конечно. Ну, соответственно, у нее было время. И в четверг, и в пятницу приглашала. Но она прекрасно знала, что мне идут за это заседание в это время. Я не мог прийти. Я не сдавлен, знала, наверное, о том, или не знала. Но она вас приглашала. Потому... Ну, вот я пришел, когда появилось время. Но сегодня она вот будет... отгуле Ну, при чем тут э, Макаренко, если дело у вас находится? Будьте добры, ознакомьтесь, пожалуйста. У нас каждый инспектор за криптовалютой. То есть материал. без Татьяны Николаевны вы отказываетесь, да, ознакомить с материалом дела? Я не отказываюсь, я не буду пытаться в документах, другого должностного лица. Это ее... Она же ваша подчиненная. И что я должна в этом случае делать? Как что? Самостоятельно за нее отвечать, если она в отгуле? Или я не прав? Я говорю завтра, она выйдет в голову, проходите, ознакомьтесь. То есть на данный момент вы отказываетесь, да? Я не Ну тогда ознакомьте, пожалуйста. Занимался другой человек, он приобретался при всеми я ознакомился с материалами. Завтра какое время? Рабочее. Со скольки вы работаете? С 9 до 17. А обед? С 13 до 14. Завтра у нее по плану нет отбыла? Отпуска больничного? Нет, отпуска в другое время. Добро, да, благодарствую. Благодарство. Трубку не берет. Не берет? Же, ну, ну, без да, нее не могут найти не материалы дела. Ну, а и... какие-то пояснения? Да, пояснения я делу, не смогу. Да, но... смысле, то, тогда уже несет... Так о чем мне пояснения? Дайте сфотографировать хотя бы. За пояснения я завтра приду. Мне нужны материалы проверки. Я хочу обжаловать. Тем более. Смотрите, когда на месте. В смысле, тем более? Вдруг вдруг сфотографируйте не все материалы. Где-то у нее еще... Так это моя проблема. Вы меня знакомили, я вам расписку оставлю. Вы сделали неправильные выводы не на я не, не, А как вы можете за меня что-то говорить? Я за вас не говорю. Просто если... Какие, о каких есть, выводах вы говорите? Мне, мне нужны бумаги, чтобы их сфотографировать. Да. Не больше, ни меньше. Подождите, вас приглашали, вы не пришли. Сейчас вы я предложили. пришел, вот я здесь. Но Вы пришли не в то время, когда В смысле не приглашали. в то? У меня не было возможности. Ну, а сейчас вот она выйдет завтра. Нет? Так а да при чем тут и... она? Материал проверки-то не на больничном. Материал проверки здесь. Будьте добры, ознакомьтесь. Чего я сто раз Ой, сюда буду ездить? что вы считаете? Что я вам уже пояснял по поводу вашего вопроса. Ну, то есть, однозначно, ваш ответ завтра только, Да. В в любой другой день, когда человек будет на месте не в официальном отпуске или а отгуле. Так, а если она завтра вдруг и на больничном окажется? Или, или опять в отгуле или в отпуске? Опять отложится это все? Да ее выходят? Завтра я буду готов вам сказать, когда дозволится коллега до нее, где у нее материалы проверки в полном объеме, которые я смогу вам предоставить. То есть примите у нее и завтра мне предоставите? Да. Благодарствую. Всего хорошего. В общем, в ГЖИ создавали видимость поиска материалов проверки, но так их и не нашли. Где никто не, мог, не смог ответить, знает только Макаренко, та, которая проводила проверку неделю. До нее дозвониться не смогли, трубку она не берет. Без нее никто не может найти материалы проверки, пояснить материалы проверки и сделать правильные выводы. Без нее никто не может. В итоге я согласился сам показать материалы, но завтра. В общем, следите за новостями. Скоро будут новости. Благодарствую что... за понимание. Да. До свидания. Я вообще, я вообще, знаешь, что думал. Сейчас проеду машина. Что... Я ожидал, что Татьяна Николаевна не то, что в отгул. Я ожидал, что она вообще в отпуск с последующим уйдет. А тут, видишь, временное решение, отгул и все. Материалов проверки нет. Не, они как бы есть. Ну, их никто найти не может. Надо было видео скинуть. Пиздец. Затроелка. Конечно, затроел. Эх, Татьяна Николаевна. Не дать посмотрела видео. Выдали только решение Бурлуцкого И выдали диск с аудиозаписями двух заседаний. Впервые выдали диск. Я думал, потребуют там флешку, там еще что-то, короче, выдали. <сёк> То есть отношение секретарей тоже поменялось в мою сторону. Поменялось? Да. Самое интересное, что... Это читал. Я почитал, я похохотал. Ну, я тоже хохотал. Ну, <сёк> да, вот это, где твои? Нет, так он мало того, что перевел все в свою сторону, так он еще и подсказку дал там. Обратил внимание, что в течение двух дней обязаны подключить. А подключили через четыре дня. Через четыре дня. А, а какая подсказка, в чем она заключается? Ну, вот этот довод его можно разбить, потому что есть чек, от 11 числа была проплата, а подключили 15-го, 4 дня. А он пишет, что максимум два календарных дня. Я не знал об этом. Ну, хорошо, я хотел разбираться будем отдельно. Вопрос, вопрос главный, на основании чего, значит, они, они все старательные убегают от разрешения вопроса, наделение полномочиями да да да Но избегают только так сейчас в москве же самое я смотрю все вокруг да около то есть это выгода приобретателями то является вот это пол в манте а он Возможно, а ты да. я вот эту транскрибацию делал он прям так и говорил у нас у нас в деле у нас имеется у нас то есть он он так говорил как будто это все его и управляшка и дела дело его ну да они впрямую это, извини, тогда это не суд. Антон, мы должны четко понимать. Главные признаки суда независимость, объективность и беспристрастность. А в данном случае перед тобой сторона по делу. То есть то лицо, которое обеспечивает воровскую малину в городе Сургуте. Не просто сторона, скорее всего, бенефициар. Правильно. Выгодоприобретатель. Правильно. Так что об этом надо говорить людям. Что если вы думаете, что вот эта помоечка, которая здесь, она вот так как бы сложилась, нет, это рукотворная помоечка. В этой рукотворной помоечке а, значительную роль играют вот эти так называемые судьи, которые как раз и выступают. А у них вот этот, как он у вас, э, товарищ-то? Юра фамилия? Матюшенко. Матюшенко, это клуб, это значит, его главная задача отвлекать тебя от того, что судья, его задача отвлекать, а судья игла, играет главную скрипку не в плане разрешения спора, установления обстоятельств, а он, именно он обеспечит вот эту, систему, которая у вас сложилась. Ну, я тебе скажу, и Матюшенко, и Бурлуцкий начали себя совершенно по-другому вести. Если вначале они как-то какую-то наглость проявляли, то сейчас они просто пулями вылетают и молчат, и пулями из, из зала, из здания вылетают. И бегом-бегом-бегом куда-то. Правильно, бегом вылетает, потому что ты же снимаешь, ты же показываешь. А чего боится? М***ь. вот это. Они света боятся, Антон. Они света боятся публичности. Вот. А я всегда говорю три года уже, тьма боится свет. Тьма боится, вот она, это перед тобой, вот эти темные силы, и людям-то надо говорить, перед вами тьма, и от этой тьмы надо избавляться, и чем быстрее мы избавимся, тем раньше начнет оживать страна. Я тебе самое главное не рассказал, я же в ГЖИ заехал. Ну и, и что там, ну-ка, рассказывай, вот это интересно. Я говорю, ну -ка, как, как ты думаешь, что произошло? Ну, предполагаю, что только с актом ознакомилась. Yeah. Нет. Нет. Я ехал с полной уверенностью, что мне вообще ничего не покажут. Более того, я был уверен, что Макаренко, Татьяна Николаевна, уйдет в отпуск с последующим, ну, как говорится, ну, частично я оказался прав. Да. Частично я оказался прав. Макаренко на рабочем месте не оказалась. Она, как, ну со слов женщины, которая с ней в кабинете сидит, говорит, она ушла в этот, в отгул. А Я ей начал раскручивать по поводу того, что материалы же проверки у вас на месте, то есть предоставьте. Она говорит, а я не, не знаю где, начала создавать видимость, ну то есть открывать шкафы, просто смотреть в них не, не переворачивать там дело или что-то, ну, короче, это создавать видимо что она ищет, не может найти. Я говорю, ну, у вас же есть сотовый телефон, позвоните, все дела. Нет, я не могу, она в отгуле, типа, она на отдыхе. Я говорю, она же кому-то дела передала, не знаю. Я говорю, а кто начальник? А вот там какой-то тесля. Я к нему захожу, он, он там всячески говорит… Я, а она, ну, то же самое начал говорить, что она это, в отгуле все дела. Я, я говорю, да мне без разницы, давайте материалы проверки. Я говорю, они же в здании. Он говорит, да. Я говорю, ну давайте, я говорю, ознакомлюсь. Он говорит: типа, они, они это не, не готовы. Я, в смысле не готовы? Он говорит: а они это, типа, у этой у Макаренко. Я говорю, да какая разница, если ее нету, вы за нее отвечаете, она ваша подчиненная. Вы найдите и это предоставьте. Он нет, только завтра, типа. Ну я, ну ладно, завтра. Потом. Ну, короче, крутил их и так, и эдак, короче, не предоставили ничего. Я предполагаю, что ее просто отправили в отгул, для того, чтобы она подготовила хоть какие-то материалы проверки. Угу. То есть, фактически понимаешь, сейчас, насколько я предполагаю, Антон, они не ожидали удара такого мощного, угу. информационного, и сейчас пытаются пытаются каким-то образом получить дополнительную информацию, оттянуть время для того, чтобы. Ну, ты ударил очень сильно и очень больно. А, а он в итоге я его раскрутил на то, что он говорит, это с актом ознакомим. Я говорю, давайте хотя бы акт. Я его говорю, сфоткаю. Он говорит: ну, типа, вы же это. Что-то они там начали такое, что типа вы не сможете. Как мы можем быть уверены, что вы все сфоткаете и все такое? Я говорю, вам какая разница? Я говорю, выдавайте давайте материалы. Я их сфоткаю, а вас это не касается, вам расписку оставлю. Они нет, у нас что-то там не готовы, короче, вообще ничего не предоставили, говорят, завтра. А ты запись вел? Конечно, да. на аудио. И видео сам да. себя снимал. Надо это все выкладывать, сказать. Вот так, ребятки, они работают. За наши с вами деньги вот так и не обеспечивают наши права. Это, Антон, это как раз они боятся света, они боятся, что их зацепят, они выкручиваются. Ну, единственное, на что они сослались, они даже письмо это сварганили, прислали, не заказным письмом, а простой это в почтовый ящик, и там типа... Ну, сейчас я тебе вышлю, это, сканирую, Там, типа, угу. что-то ссылается, что а сам акт находится на госуслу... дом госуслуги, что-то там, ру, а еще что-то ссылается на какие-то гостайну и какие-то закрытые сведения. Короче, что-то какую-то чушь написали. Типа прикрывается, что там, скорее всего, на персональные данные, но слова персональных данных там не было. Короче, они не знают уже, чем прикрыться. Это вот это вся пугань, как раз. А ты про это и говори. То есть. А, Вопрос-то ведь касается тебя, твоих интересов, а ты людям рассказывай, если вы думаете, что это, СС, ССЖН работает в ваших интересах, нет. Они там пришли для того, чтобы вам гадить, для того, чтобы все разрушалось, для того, чтобы никто не смог разобраться. С этой помойкой. Вот это мы, Антон, сейчас видим. Я сегодня, кстати, с Москвой, мне тоже Альюлька звонила. Очень интересный материал, очень любопытный. Дальше. Более того, я выяснил, что исполняющий обязанности руков... заместителя, руководителя, у него фамилия Тесля. Я вспомнил эту фамилию, три года назад я разговаривал с помощником прокурора с такой же фамилией, только Владимир Владимирович. Не родственник, не родственник ли заместитель прокурора, помощник прокурора и исполняющий обязанности ГЖИ, замруководитель? Да, то есть вот семейственность разводят они, семейственность. Вопрос надо задавать, а вы не спрашиваете, задавайте эти вопросы, задавать, Антон, надо задавать. Ну, я вспомнил только, когда вышел оттуда, думаю, ты слят, ты сля. что-то очень знакомое, потом вспомнил. Ну я завтра обязательно заеду и в Сургутский суд, и в, это, и в ГЖИ, то есть это. Продолжим. Давай, держи. Давай, Антон, собирай информацию. Будем, euh, будем собирать про них. Сейчас все четко. Перед нами погонь, которая а они сейчас. Ты зацепил ту сторону, темную сторону их деятельности. Судейских, прокурорских, полицейских. Вот она вся. Силовики контролируют весь этот бизнес. Ну, фактически грабежом занимаются силовики. Нет, сейчас я тебе этот, ответ ГЖИ отправлю. И пришло письмо от Бурлуцкого то есть тот самый ответ на разъяснение решения суда. То есть простое письмо и обратно вернул разъяснение. <смех> я уже даже знаю, что он там написал. <смех> Не, ну в материалах дела то я тебя сфоткал, там было это, вот этот ответ. Вот он один в один написал, типа, возвращаю вам ваш портрет. <смех> я забыл, что. Забыл, что у нас судебная система, она чуть-чуть другие функции-то забыл свои. Вот это как раз Антон, чего ты ковырнул? Это как раз и указывает, что у вас в городе не судебная система, а система, которая что делает? Она прикрывает все вот эти, вот эти все какашки, которые значит, совершают те или иные лица. То есть в данном случае она является сама преступной. Ну вот с сегодняшнего дня у меня язык не поворачивается говорить управляющей компанией. Вот я в ГЖИ там женщине начал говорить, я говорю, якобы управляющая, потому что, я говорю, там нету собственников в протоколе. Так, а скажи, а чего вы взяли, что это, что это? Это самоуправство, Антон, это самоуправство, 183 ГК. Они сами должны оплачивать. Вот они один раз оплатят по 183 ГК, они сами, никто их сюда не звал. Более того, все, что они делают, они делают в обход закона. Это варье, самое натуральное варье. Они уже пошли, понимаешь, мало того, что это варье. Они даже сейчас уже пришли, они начинают уже вымогательство заниматься. Да. Причем это, как тебе сказать, активно? Окружающие, активно. Люди, окружающие люди, ну я имею в виду, сам знаешь кого, начинают думать, что я действительно какой-то это что-то не то делаю, потому что на их стороне слишком много народу, а я тут один, почти один. О, ну да, да. Есть такое. Есть, но надо людей вокруг себя собирать, показывать, рассказывать. Другого нет пути, Антон, нету. Точно так же, как я начинал действовать, тоже вот так вот. Вокруг себя постепенно людей собираешь, собираешь, подключаются, начинаем обсуждать, вопросы обсуждаем. Решение принимаем, другого не будет пути, Антон, uh -huh. Это интеллектуальная война. Мы должны рассчитывать. Хорошо, еще вопросы есть? Uh, нет, сейчас я тебе отправлю вот это письмо, ответ ГЖИ. И это, uh -huh. завтра это отпишусь по результатам. И как только будет продать этот э, протокол фиксации по, по второму заседанию, тоже отправлю. Давай, есть -то. Добро, благодарствую. Давай.